Но кто же не мечтает получать пожизненный пассивный доход? Конечно же, каждый здравомыслящий человек просто желает этого пассивного дохода. Здравствуйте, друзья, меня зовут Елена Туманова, я и одна из основателей обучающего курса Smart Money и активно зарабатываю в интернете. На нашем курсе, это курс по автоматизации и настройке любого бизнеса в интернете, наших курсантов мы обучаем не только активно зарабатывать в интернете, но еще и строить множественные источники дохода, так вот пассивный доход мы, конечно же, не обошли стороной. Что же мы сделали? Буквально летом а точнее в июле мы запартнерились с платформой которая работает на криптовалюте призм это молодая криптовалюта но она дает хорошие показатели и деньги здесь не берутся из воздуха а они умножаются за счет майнинга промайнинга вычисление сложных процентов но ну, у меня конечно же своя история Буквально в июле я зашла в компанию, купила свои первые 100 призм и на два месяца совершенно благополучно забыла об этом проекте, потому что в моей жизни произошли перемены, ровно год я отработала смарт-мани, отработала наши стратегии, я заработала достаточное количество денег и решила поменять коренным образом свой образ жизни. Я переехала в другую страну, поменяла работу, но интернет у меня остался в приоритете. Так вот, на два месяца я просто выпала из активной деятельности и в октябре только попала в этот кабинет вновь. И то только потому, что мой вышестоящий наставник позвонил мне и сказал, вы знаете, что у вас уже там есть структура 6 человек и в вашем кошельке более 400 призм. Давайте посмотрим. Захожу в кабинет по своему логину. Итак, мы попадаем в мой кабинет. Сейчас у меня на счету 558 призм, в деньгах это 228,92 доллара, в рублях это курс призм сейчас 41 цент. 14 639 рублей. Ну, давайте теперь посмотрим, как же оно все было на самом деле. Вот и было всего две инвестиции. 2 июля я положила 100 призм, 10 призм идет на комиссию для рефералов 90 призм остается у меня на счету вот именно с этой суммы и начался процесс парамайнинга в моем кабинете через последнее эта сумма увеличилась до 400 за счет Опять же, парамайнинг, начисление сложных процентов и, конечно же, комиссионный от тех людей, которые под меня попали. Причем я могу вам сказать, что этих людей я не приглашала, я не знаю кто-то, они ко мне прилетели от вышестоящих наставников. То есть система переливов здесь существует, и это, конечно же, очень здорово. Давайте откроем статистику. Вот, пожалуйста, количество инвестиций всего 2, сумма инвестирована 200 призм. Доход от получения сервиса 358 с хвостиком призм, а это уже больше 10 тысяч рублей. 11 октября я проинвестировала еще 100 призм, опять же 10 ушло на комиссии, 90 осталось у меня на счету, и того у меня уже денег нет стала, сейчас скажу, я как раз сделала скриншот, 528 с хвостиком призм на моем аккаунте было, и это в деньгах 206 с небольшим хвостиком долларом. И сегодня, захожу сегодня, 18 октября, 558 и 35 призм и в деньгах это 14639 давайте посчитаем какая же сумма чистой прибыли у меня образовалась без каких-то активных действий первый раз я купила призм за 1700 рублей второй раз когда я купила 11 октября то количество приз мне уже, то же самое количество приз мне уже обошлось 2750 рублей. То есть и того я проинвестировала 4450 рублей. И сейчас на моем счету 14639 639 рублей. И того чистая прибыль составила 10 тысяч. 189 рублей, то есть я могу взять совершенно свободно, вывести свои деньги, нажать «вывести призм», я могу их продать на бирже, либо продать кому-то из участников этого клуба. Ну, теперь давайте я вам покажу, это платформа Рой Клуба. Это платформа совместного парамайнинга криптовых призм. Человек, проинвестировавший сюда минимум 100 призм. Это доход от 24 до почти 30% в месяц. Если вы будете активно приглашать людей, вы получите по 9-ти партнерств в программе, бонусы получите, нет риска потерять валюту, вы можете в любое время ввести и вывести, и моментальный вывод дохода и бонуса. Итак, если вам тема пассивного дохода интересна, пишите мне в личку, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в мою группу и получайте от меня инструкцию как стать партнером рой клуба и как уже в следующем месяце удвоить сумму которую вы можете сюда проинвестировать причем начать от 100 призм. на сегодняшний день 100 призм стоит чуть меньше трех 3000 рублей я думаю эти деньги может набрать каждый ну а я продолжаю экспериментировать и следующее видео которое я запишу оно будет предназначено вот именно для настоящих инвесторов кто инвестиции выбрал для себя как основной способ получения дохода. Так вот... Пассивный доход вы можете получать не только из компании, которые у нас есть в интернете, но вы можете получать еще из любого земного бизнеса. Как раз сейчас готовлю коммерческое предложение. И я думаю, что ближе к концу месяца я озвучу, как вы, как каждый человек, может стать участником абсолютно реального земного бизнеса, как вы можете получить свой кусочек, лакомый кусочек пассивного дохода от данной компании. Итак, подписывайтесь, все ссылки находятся внизу и до следующих встреч.